Здравия всем, добра, тепла главное, вот свет, свет снимаю как раз, вот. пригожий денек классный, сейчас поснимаю, вот интересно как, наверное, наверное, вот тут, вот видите, вот снежок утоптан, вот и наверное, вот здесь вот, от этого расстояния до солнца, наверное, больше, поэтому... Почему-то вот на солнце тут снег не растаял. Сейчас вот будем двигаться там, где, наверное, до солнца ближе. На несколько сантиметров. Поэтому там снег растаял. Вот сегодня 9 февраля. Чистая небеса. Ну, почти. Да тут самолет вроде пролетел или что-то такое. Там он какая-то хреновина, но в целом хорошо. Вот, да ну запечатлеет ли. Совсем он слабенький, ну поруют с крыш. Они уже при... прирастали, теперь просто испарение. Не знаю, потом посмотрю, будет ли видно. пол третьего дня это вот а здесь вот видите здесь вот тает здесь солнце ближе нагревает все класс вот на солнце почти 10 тепла ага. там 8 8 да чуть больше ну, класс так смотреть пригревает руки даже лицо в общем круто Такой небольшой мотивирующий на тепло заряженный теплом и светом ролик мотивирующий на хороший день ну, так вот. пока пока всего доброго всем друзья.